Теперь, что как в 90-е, чего в 90-е, ничего не строили, еды не было, пенсии не было, зарплаты были не учебное заведение многие закрылись. Сейчас можно, вот как, если бы я была девочкой упускницей, я бы свою жизнь как -то.